Здорово, зрители психфака Немиркин! Каким было ваше детство? То, как вас воспитывали, может оказать очень большое влияние на то, кем вы являетесь сейчас. Ваши отношения с родителями и среда, в которой вы находились, могут сформировать вашу личность, интересы и идеалы гораздо больше, чем многие люди могут себе представить. Вредные поведения и фразы, которые использовали родители, когда вы росли, могут повлиять на ваше психическое благополучие и на то, как вы будете воспринимать другие отношения, когда станете старше. Это может даже ухудшить ваши отношения с ними в будущем. Итак, если вы уже являетесь опекуном, который ищет фразы, которых следует избегать, или ребенком, который ищет информацию. Вот 8 обидных вещей, которые родители говорят детям. Прежде чем мы начнем, следует предупредить, что это видео не предназначено для диагностики, лечения или излечения кого-либо. Оно предназначено только для информационных целей. Поэтому, если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает трудности, мы призываем вас обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту или другому надежному специалисту. Номер один. Ты такой драматичный. Повзрослей. Вам когда-нибудь говорили, что вы слишком драматичны? Возможно, в детстве вы расстраивались из-за чего-то, что объективно не имело большого значения. Однако, хотя с рациональной точки зрения проблема могла быть не такой уж серьезной, эмоции, которые вы испытывали, все равно были важны. Когда родители отвергают чувство ребенка, это может заставить его почувствовать, что его эмоции не имеют силы и что они не заслуживают выражения. Говоря им, чтобы они выросли, они также могут заставить их воспринимать взрослых как бесчувственных, что может привести к будущим проблемам в общении и уязвимости. Суть в том, что все эмоции важны, обоснованы и заслуживают здорового выражения. Номер два. Почему ты такой? Спрашивали ли вас когда-нибудь об этом? Как вы отвечали? Вопросы типа «почему ты такой?» или «что с тобой не так?» обычно используются риторически, когда кто-то расстроен. Однако они могут иметь множество психологических последствий, особенно для детей. Ребенок может начать верить, что он неадекватен, сломан или что с ним что-то не так. Дети очень впечатлительны, поэтому родитель, сказавший такое из вредности, может повлиять на них на долгие годы. Родители должны стараться избегать таких фраз, как бы они ни были расстроены. Фразы типа «поговори со мной о том, что не так или я слушаю». «Давай все обсудим» – гораздо лучшие альтернативы, которые способствуют здоровому общению и пониманию. Номер три. Ты принадлежишь только мне и никому другому. Опекают ли вас родители? Многие воспитатели испытывают естественный инстинкт защиты своих детей, однако излишняя опека может в конечном итоге навредить их эмоциональному развитию. Когда родители не позволяют своим детям исследовать мир и испытывать что-то новое, они могут стать слишком зависимыми от руководства, которое не всегда будет рядом. Говоря им об этом, можно также внушить мысль о том, что любовь — это контроль и владение. В действительности люди — это не объекты, и они заслуживают того, чтобы расти и взрослеть в своем собственном темпе. Номер четыре. Пока я тебя кормлю и одеваю, ты будешь следовать моим правилам. Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать чувство вины перед родителями, используя эту фразу? Хотя многие родители используют ее, чтобы побудить детей к выполнению простых обязанностей, таких как приготовление пищи и уборка, она может иметь некоторые непредвиденные последствия. Например, это может заставить ребенка чувствовать себя обузой или что он всегда должен жить так, как хотят его родители, что может привести к чувству разочарования и обиды. Более того, они могут чувствовать себя в долгу перед родителями и принимать важные решения, основываясь на семейных ожиданиях, а не на своих собственных желаниях и потребностях. Хотя дети должны признавать все, что родители делают для них, важно также понимать, что родительская любовь и поддержка – это не то, что нужно держать над головой. Номер пять. Вы слишком худой или страдаете избыточным весом? Делают ли ваши родители небольшие замечания по поводу вашего веса, когда вы едите? Хотя это может показаться не очень важным. Это закрепляет идеи бодишейминга и зацикленность нашего общества на подгонке и следовании определенному стандарту красоты. Постоянное упоминание веса может также способствовать формированию нездоровых отношений с едой, так как им может казаться, что они едят слишком много или что прием пищи – это рутина. Хотя очень важно следить за тем, чтобы ваш ребенок питался здоровой пищей. Замечания по поводу его веса или фигуры могут только расстроить его. Вместо этого лучше сосредоточиться на пропаганде сбалансированного питания, в котором всего должно быть в меру. Номер 6. Я бы хотел, чтобы ты был больше похож на… Ваши родители сравнивают вас с братьями и сестрами, двоюродными братьями и сестрами, и кажется, со всеми, кто хоть немного близок к вашему возрасту. Когда родители постоянно хотят, чтобы их дети были другими, это может пагубно сказаться на их самооценке и заставить их постоянно перенапрягаться. Их дети могут чувствовать, что им постоянно приходится соревноваться со всеми, что может привести к выгоранию, истощению и ревности. Номер 7. Меня так воспитывали, и я вырос хорошим человеком. Вы когда-нибудь возражали против решения, принятого вашими родителями, и получали такой ответ? Многие воспитатели как подсознательно, так и сознательно подражают тому, как их воспитывали. Но это может стать проблемой, когда они не хотят прислушиваться к проблемам и идеям своих детей. Такой замкнутый менталитет закрывает коммуникационные линии и заставляет детей чувствовать, что их эмоции и идеи не важны. Вместо этого воспитатели могут попытаться понять, что воспитание не является чем-то универсальным. Оно постоянно меняется, поэтому то, что сработало для них, может оказаться неприменимым для всех. Номер восемь – ты был случайностью. Хотя это правда, что у некоторых родителей дети рождаются незапланированно, сообщение об этом ребенку может оставить у него долгосрочные эмоциональные шрамы. Это особенно актуально, если речь идет о раннем возрасте. Ребенок может почувствовать себя нежеланным или обузой, что может повлиять на него на протяжении всей жизни. Добавление «я все равно тебя люблю» как правило тоже не помогает. Дети хотят, чтобы их любили безоговорочно. Поэтому если вы родитель, желающий рассказать ребенку о его зачатии, попробуйте подождать, пока он подрастет, или сформулируйте это по-другому. Слышали ли вы раньше какие-либо из этих фраз? Если да, то какие? Как они повлияли на вас? Дайте нам знать в комментариях ниже.